приветствую вас дорогие друзья с вами на связи роман Куринов, автор проекта youtube специалист автоматизация как вы догадались из названия уже понятно о чем будет мой курс именно о автоматизации действий на сервисе youtube сейчас я проведу короткую презентацию досмотрите видеоролик до конца потому как само предложение будет в конце этого видеоролика давайте приступим youtube на сегодняшний день является проектом от компании google социальной сетью видеохостингом а также поисковой системой все в одном лице посещаемость этого сервиса переваливает за отметку миллиард человек это его аудитория почти треть всех пользователей интернета входит в состав пользователей этим сервисом миллиарды просмотров и сотни миллионов часов воспроизведения это статистика этой платформы за один день. Как мы видим, также поисковые системы выкладывают свою рекламу в свою сеть, в поисковую рекламу от сервиса YouTube. Как мы видим, да, красным прямоугольником я выделил объявление на сервисе YouTube. Эти объявления включают в себя видеоролик с описанием и с ключевым словом. То есть пользователь вводит ключевое слово ключевой запрос в поисковую систему и также получает видеоролики с youtube в топе поисковой системы делаем вывод это бесплатный источник трафика который на сегодняшний день доступен каждому какие шаги необходимо предпринять для того чтобы получить этот трафик первое скачать видео второе закачать видео на самом деле шаги они очень простые но если делать эту рутинную задачу вручную, то это является непростой задачей. Потому что, чтобы получить какие-либо результаты, необходимо придерживаться определенной стратегии. Но вручную это сделать невозможно. Так что же вы получите в моем курсе и какие выгоды вас ждут в моем курсе? Давайте взглянем. Вы получаете от меня сам курс. Это короткое видео, в котором пошагово разъясняется алгоритм работы. Часть из которого вы увидите дальше в этом видеоролике. Второе. Это генератор видео. Его функция это генерация массы видео и уникализация видео. Чтобы YouTube воспринимал его уникальным. Третье. Вы получаете автоматизатор видео. Как раз таки эта программа автоматизирует все ваши действия на сервисе YouTube. Также вы получаете от меня пожизненную поддержку, плюс обновление на вышеуказанные программы и на сам курс. Ознакомиться более подробнее с моим курсом вы можете ниже данного видео. Я вам желаю удачи, до встречи в курсе. Подождите и уходите с пустыми руками.